Всем добрый вечер. Сегодня мы поделимся с вами свежими новостями по Puff of Exile. Расписание предстоящих новостей. Новости о нашем предстоящем расширении 3.20 неизбежны. В ближайшие пару недель мы раскроем название расширения, дату запуска, дату анонса и публикуем 5 манифестов баланса, каждый из которых охватывает различные темы. Начиная с начала следующей недели мы начнем публиковать каждый манифест баланс один за другим. Обычно с интервалом не менее одного дня между каждым манифестом, чтобы выделить время для обработки предоставленной информации. Каждый манифест будет подробно освещать одну тему, чтобы дать представление о наших мыслях и аргументации, лежащих в основе каждого изменения. Чтобы дать вам представление о том, чего ожидать, мы планируем осветить эти темы. Драгоценности, смягчение недуга, проклятие, реконструкция алтаря Эудрича, заклятый враг, плюс, возможно, пятый пост о других изменениях, если это потребуется в то время. Этот список не является полностью черпывающим перечнем всех тем, которые рассматриваются в нашей разработке, а только тех, о которых мы планируем написать посты-манифесты. Другие изменения, например, некоторые хитрости в Мелии, Могут быть указаны в этих манифестах или освещены в прямой трансляции анонса 3.20 или примечания к патчу. Мы с нетерпением ждем расширения 3.20 и обсуждаем, какие грядут изменения и новый контент. А пока мы надеемся, что вы продолжите получать удовольствие от игры или просмотра ноябрьских событий. Это все, что мы вам хотели рассказать. Вот информация об этом на английском. Ноябрьские события ⁇ это выведена ссылка, и можно к ним перейти. На этом у нас все.